Всем привет! Это Кейтса. И находимся в город. Детский мир. <говор> не знаю, почему здесь еще дочка. Так и просто. <говор> У Я вообще не знаю. кого Не вижу ничего нормального пока. Что. А значит. Винкс. Нейчурл Винкс. Пошли дальше. <свист> а, в общем мы сюда пришли, если честно, просто так я пришла посмотреть бабе и... сейчас пока не нравится а. Анна Эльза фак я а. а, не знала, что в как бы существует нет, я догадывалась. Вот так. Mm -hmm. Не в Европе. В Европе, но не, не в магазине Европы, а в Европе. Так. так. Да, Блин. Я даже не слышу. Так. Чувствую, что я одинаковые лица. не стоят. а вот 760 ни хрена И это вы будете покупать пожалуйста отправьте мне видео okay. потому что мне очень интересно как вы будете такого. Okay. Ладно. питание baby boy а, нам можно употреблять этот так, сейчас для baby bonn'ов все видно бутылочка, носки пацаношки, оденда соска и не поверить, это резиновые сапоги Нахрен. Еще здесь. Вот такая физа. И сыр. Это, это костюмка вот я не знаю. Он шапкает здесь. Он очень фичный. А еще я расплана. Откладываю... О! Одежда для кукол. Блин, прикольно. Платье и цвета. Ладно. Давайте дальше посмотрим. Что же у нас? Барби там мечты ракей. Барби там мечты ракей. Новый старс. Да-да-да-да. Смотрите. Вот смотрите, как лапочка медведь. <coughs> Молчи меня, пердик. И да, вот то Ха-ха-ха. Я трогаю медведя. Я трогаю волосы. Я трогаю волосы. Какие волосы? Какие ручки. Я играю. Я играю такой прикольный господи я не видел ее отойди ты господи 1990 за что барби кстати прикольно наряд барби Корич, корич. Ой, я только сейчас заметила, наверное, многие замечали, что в Европе не продают вот вот эту вот коричневую. Серьезно. Я ее вообще не видела на сегодняшний день. Посмотрите на ее планты. Такое не знаю, Вот так. Вот так, Вот так, это бассейн для животных. Я просто шаля. Вы видите это? Если вы, вы, вы видите это. Это же мечта моей жизни. Детской жизни. Смотрите. Вот это это так мило и такое прикольное наслаждение. Легу. А еще вот это. Я хочу себе эту коробку купить, только потому что это коробка. И я буду ее носить для пикников. Нет, серьезно, пикников. <соспособление> Плюс ну, здесь есть <соспособление> да. а, бургеры. Хотя вроде я их отдам снял. А им эту куклу, на первых. А теперь сдохните. Теперь сдохните. Ух, тварь! это же хуже, чем в братстве. Вы видите, вообще, какая у меня голова. Мой папа сказал бы сейчас, что за урод? А вот это набор для бари. Большой и маленький. Для этого нужно иметь бари. Вот что я хочу. Кстати, я сейчас только заметил, здесь есть маски на лицо не знаю, табуречные маски, вот здесь две кровати, ободочки, не знаю, сундук какой-то, плюс еще какие-то ночные масочки, расческа, единиц, а, это расческа, и платья. Скажите, а есть наборы? Вот маленький коков колясок, вот что-то вот такое. Много очков. Я чуточку начала очковать. Боже мой, посмотрите, какие котята. начинается с... вот такой мартышки а заканчивается вот таким домиком а это машинка вот таким домиком. ну у кого-то конечно заканчивается может не так. посмотрите вообще посмотрите на все это вместе Пошлите посмотрим. Лала Лупси. Я вообще никогда не понимала смысл этой кухой. Лала Лупси, Вик Лала Лупси, а, мини-лалалупси, а, питомцы лала лупси, домик лала лупси. Что это вообще? И не поверите. Впервые я это вижу. Вообще одежда ла ла ла мне. а ла ла не нет. красная шапочка литл а, мэр а, это еще какой то пиксель тифер мистор я не знаю что это вообще что это такое сноу фэрис скальт ривенг худ литл квашпип Черный э, блок. А -а. И еще одно, что я не могу понять совсем. Это... это? Сисипан Хау. Это типа заводная обезьянка? Да? да? И еще вот это вот подарок. А -а и тебе, Брайв, и Тини,